Что вы плачете на да? одинакове, деточка? Катерина, мы растягиваем в мокрых бульварах Москвы. Вашу детскую шейку едва прикрывает горжаточкой. Вы? Вас уже надавила осенняя святая бульварная Я знаю, что, вскрикнув, вы можете спрыгнуть с ума И когда вы умрете на этой сцене кошмарная Путает саванам тьма. Так не плачешь, ж моя Одинокая, бедная дедочка. Кокаином распятая В макрых бульварах Москвы. Затяните-ка лучше, потуже наш. Где, туда, где никто вас не спасет.